1 ноября хочу поделиться своими мыслями по выращиванию роз. Вернее, не выращивание, а сохранение. Вот уже заморозки пойдут. Все-таки 1 ноября. Дальше что? Как сохранить? Рекомендуют что? Прикапывать их. Прикапывать. Профессионал. Вот только что посмотрел, чтобы было свежо в памяти. Профессионал что советует? Прикапывать. Обрезать их, обрезать не знаю, не знаю один говорит обрезать на 30 сантиметров, другой не обрезать, но э, стебли. Но удалять всю эту листву и пригибать их, проволочкой э, зафиксировать, все это прикопать, а потом ставить дуги, а на дуге... Э, как она называется, а в два слоя вот так вот. И с одной стороны не прикрывать, с трех сторон прикрыли, а с одной стороны не прикрывать, чтобы там вентиляция была. И тогда, когда температура понизится до минус 10, четвертую сторону закрыть уже землей и все. И сверху еще 50-60 сантиметров снега. Однако, да, если снег не выпадет, со всего огорода э, собирать. И дальше он говорит, что если у вас розы посажены вот так вот часто, то лучше один навес сделать. Если редко, ну, вот так вот индивидуально. Значит, второй, не профессионал, но я считаю вполне разумно, он что делает? Он м -м, оборачивает вот так вот линолеумом. Обрезает на 30 сантиметров высоту. И вот этот линолиум вокруг розы засыпает опилками. Это вещь, конечно. Только еще можно дополнить, что сверху нужно с целлофанчиком укрыть, чтобы осенние дожди туда опилки не промочили. Иначе, если опилки промочатся, они будут мокрые. Они не будут... Они <coughs> смерзнутся и не будут вам тепло держать. Вообще никак. Это плохо. Мои мысли какие. Вот у меня теплица и задача какая. Ну, все-таки сохранить розы. Ну, что ж, я, я деньги заплатил. М -м -м. Причем, я не знаю, в светофоре продавались, я не знаю, сколько, ну, почти бесплатно продавались. А потом, когда уже межсезонье прошло, то есть сезон прошел весной, и уже лето началось, они вообще бесплатно продавали, по-моему, там рублей 50. Ну, вообще бесплатно. Бери. <связать> не хочу. Я что-то там тормознулся. Из-за чего? Да я не хочу розы брать с, с большими шипами. Которые руками не отломишь. А нужно отламывать только пассатижами. Ну, хрена мне такие розы. Вот. Поэтому я свои выписал. Это все без бесшипые. Э -э мои мысли какие? Листики обрывать нельзя. То есть, э можно, но ну, зачем? Ну Это что? Больше делать нечего? Идите пиво пейте, если делать нечего. Потому что, ну это что такой тупой труд. Зачем? Зачем? Понимаете? Хоть обрывай, хоть не обрывай, они все равно от мороза скукожатся и, и все. Не будет их листьев. Пропадут они. Дальше, вот что касается вот этой черноты, вот я считаю. Вот ее нужно пройти и все просмотреть и обрезать. Почему? Она, она же не так вот раз и появилась. Она появляется здесь и вот растет, растет, растет, туда уходит. Вот эта черноту это же не единичный пример. Вот еще пример. И вот там еще если поискать, вот так вот нужно просто пройти, эту черноту нахер обрезать. Потому что она же, она же дальше, она же растет. Это просто ну, гниль какая-то и она идет, идет, идет. Вот это нужно обрезать. Ну а верх... Вверх, я не знаю, ну, замажьте, не знаю, пластилином или закапайте с парафина. Замажьте чем-то, хоть любым клеем. Вот, листья обрывать не надо. Представляете, если у вас, допустим, цветочное хозяйство, вы выращиваете розы для магазинов, у вас поле, гектары посеяны этих роз. И что, вы будете вот так вот обрывать листья? Да никогда это не делается. И все хорошо. Ну, это просто, когда коту нечего делать, он и яйца лежит, Ну, так, грубо говоря, да? Ну вот вам, ну нравится, ну обрезайте розы. Мне ну нафиг не надо. Что я конкретно буду делать? Вы знаете, опилок у меня тоже нет. Вот иголок можно набрать, а опилки, извиняюсь, мне никто бесплатно не привезет. Поэтому иголки, с опавших, опавшие иголки, я вот, конечно, их засыплю. Засыплю, прикапывать не буду. Что такое прикапывать? Прикапывание это вот такая земля. Что это? Пенопласт? Что эта земля может как, как утеплить? Логически как, если ее вот розы прикапывают же, да? Ну да, 50 сантиметров туда углубить землю, вот, прикопать. Ну, конечно, чем... Вот у нас глубина промерзания метр восемьдесят. Конечно, если ниже метр восемьдесят э, и погреба делают, и все. Там, конечно, нулевая температура и нет мертвоты. Но я извиняюсь. У нас на огороде, если вот так вот копнуть на штык лопаты, там да буквально 20 сантиметров, даже 10 сантиметров, и уже вода. До того, близко вода подходит, куда я буду углублять туда? Я вот наоборот грядки поднял. Почему? А потому что, когда... Это я в теплице. Потому что, когда дождь вот здесь вот стоит, это я вот прикрыл э, типа гравером, да? Нужно, ну, чтобы по лужам не ходить, в конце концов. Вот такой у нас уровень... Я сглупил по незнанию. да? Это моя первая теплица. Вторую, конечно, я, если буду строить когда-нибудь, но я ж не так не буду строить. Почему? Нужно подымать. Нужно отсыпку сделать с гравера хотя бы сантиметров 25. А потом уже на этой подушке уже делать теплицу. Но никак не вровень А я просто разровнял. Там были грядки вот так вот, где-то между рядами, там борозды, грядки тут. А я просто разровнял ровно и сделал себе на этой основе теплицу. Охрена. И вот Когда дождь идет, она, вода растекается У меня неделю проходит И в бороздах вода стоит Ну естественно и здесь Дальше какой минус Вот я поливаю здесь и здесь поливаю Оно конечно проходит туда и выходит И опять тут стоит земельный пол когда Пришлось поднимать Ну сначала хвои Такие иголки насыпал Ну это конечно Заходишь так и запах хороший и Приятно как по кору ходишь но они ж уштаптываются туда в землю, ну и все, опять вода, грязь это. Это, чтобы теплицу войти, нужно кирзовые сапоги одевать. А так вот присыпал и все. Ну, босиком не войдешь, потому что, допустим, какие-нибудь кеда одеть и нормально идти. Так, оторвался от темы. Так вот, такое вот дело. Что я буду делать? Что я буду делать? Зачем обрезать их на 30 сантиметров, когда <смех> и так хотя бы 10 были сантиметров. <смех> тут, тут, тут вообще и 5, наверное, сантиметров. Поэтому, ну, опилки это хорошо, да, я считаю, это очень хорошо для теплицы. Вот так вот засыпать, <смех> сколько это возможно, чтобы через бортики не <смех> переваливалось. И, и все, и все хорошо, вместе с листвой. Вот как нужно делать. И не слушайте никого слушайте меня слушайте вообще умных людей будете умнее вот такой вот конечно нужно обрезать во первых с него ничего не вырастет оно абсолютно сухое во вторых оно же она же идет и сюда и тут тоже на хрена мне нужно сейчас вот возьму секатор пройдусь вот а потом э -э -э, ну, два варианта или иголками засыпать или все-таки дуги поставить вот или у кого иголок нету и опилок и все-таки меня есть... А, кстати, я могу два варианта сделать Вот с духами сделаю Вот, чисто пленкой накрытая И сейчас сделаю Иголки А весной мы с вами встретимся, дорогие мои И посмотрим, что у меня получилось А вот этот цветочек Я все-таки хочу выкопать Ну, хочет он цвести, а? Хочет Что ж его на растязание морозом э, давать Вот занесу ее в дом Что это такое? Полярный экспресс. Ну, такой цветочек. Вот. Выписал саженцы. Э, в мае пришли в сентябре. Нормальный ход? Ну, конечно, нормальный. А что происходит? Ну, происходит следующее, что люди посе... э, занимаются годами, у них там гектары растут этих роз, и э, я не считаю, что это одногодок. Вот такой одногодок разве может быть такой толстый одногодок? Нет. А получается что? У них в полях росли розы тысячами. Десятками тысяч росли. Вот. Я уже розы выращивал за сезон. То есть от мая до осени. Они давали три, три цветения. Вот они их обрезали и сдавали в магазины. Оптом. Вот. А осень, все, они выкопали и мне. И он пришел в таком состоянии. Да вот таком. Он, он ни хрена не вырос. Вот таком был росток. Ну все. Ну, листву только взял. Без листвы пришли. Вот. Вот что и выросло. Что она там успела вырасти? Что она успеет вырасти, когда уже холода? Уже были минус пять. Что она будет расти? Ну, дай бог, что еще в таком состоянии. А почему в таком состоянии? Потому что грядка высокая, земля, очень хреновый, я бы, я бы сказал, накопитель энергии, то есть тепловой энергии, да, но оно все-таки что-то дает. На огороде так не росло. Хризантемы уже загнулись на огороде. И не только у меня, у всех соседей загнулись хризантемы. Так бы и розы, соседка, он выкопала розы. И розы бы загнулись, и хоризонтемы бы загнулись. А здесь вот розы прекрасно чувствуют себя. Хоризонтемы прекрасно чувствуют. Вот уже половину выкопал. Домой, конечно. Хочу проверить. Вот эти я здесь оставлю. А эти выкопал. Ну, чтобы не все терять. А почему эти не выкопал? А куда их? В дом? Куда? Себе на голову поставлю. Мне уже некуда там ставить. Вот хоризонтемы чувствуют себя прекрасно. И у соседей везде, и у одних, и у вторых, и третьих, и у меня. хризантемы все погибли. А тут прекрасно в теплице чувствуют себя. Вот что такое теплица. Стоит ли ее выращивать, да? Вот и эту хризантему выкопал. Ну ну зимой же не будет она так расти. Зимой на улице будет минус 25. И здесь будет минус 25. Декабрь, январь это страшный месяц. Это все, конец. Если декабрь, январь э, как-то перекантуется, то... Уже есть большая вероятность Что сохранится Вот А розы я вот так вот докрыл Есть вариант Фольгой накрывать Вот такой Вот фольгой Просто Обернуть ее да, И скотчем Чтоб не разбатывалось А есть такой вариант Я думаю это тоже неплохой вариант Кстати <связь> вот тут открыто, тут не открыто пробка, я запотевания не видел, значит, не будет преть, так что вот эти розы именно так останутся это один сорт вот эти я э, или дуги поставлю дуги поставлю, конечно, под пленку дальше, дальше или под хвою или <связь> где-нибудь там опилок возьму и вот проверить нужно, проверить я, может быть, даже и больше вас захожу на YouTube и смотрю чаще вас ролики. Вот. Не нахожу ответы на вопросы свои. Возникают вопросы. Сегодня один, завтра второе, а может быть и 10 вопросов возникает. Я не нахожу ответов. Что за люди, я не знаю. Спрашиваешь, не отвечают. Вот такие у нас. У нас автор что, выкладывает и все. Вообще на ютубе уже стали как-то мне кажется меньше выкладывать, потому что ну, не платят, ну я что, что туда заходить? Ну, выложил ролик и и сто лет там туда опять не заходит. Ну не сто лет, но ну, месяц не заходит, два. А потом заходит через два месяца, там может сто комментариев. Еще у него время отвечать на каждый комментарий. Ну и ладно. Некоторые вообще комментарии отключают. Вот и Ютуб. Что-то Украина, я не знаю. Причем тут блогеры? К Путину претензии? Причем тут блогеры? Блогеры теряют, YouTube теряет. Почему? Ну если бы он не отключил блогеров от рекламы, то с каждого просмотра получал бы деньги. А также эти деньги он не получает. Потому ну, что рекламы нету. еще он деньги будет получать. Вот. И блогеры ринулись на Дзен, на Рутуб. Пошли. Ну там нечего ловить, я считаю. Майл плюсов вообще-то дурацкий. Там я тоже попробовал, но просто понял, что ты, если не профессиональный журналист, там нефиг делать. Понимаете? Мне ответили, вы пишете. А, поучитесь русскому языку. Ну да, нахрен мне русский язык. Пару матов изучил. Вот, 33 буквы. 83 тысячи слов, я думаю, русского языка знаю. Мне хватит. Мне этот э, порнография-то. Что-то там строит, строит и себе. Дайте ему нахер. Я, я ничего не буду получать. Вы тоже ничего не по будете получать. Я вот я вот направление вот на цветах зарабатывать. Такие да заумные. Вот, блин, Я прямо никак без них не обойдусь. Дайте его в жопу, чертовой матери, дзен. И Дзен, и рутуп, и Майл Плюс, и, и, и больше и нигде не заработаешь. Вот только единственное, вот, вот вижу, что на цветах заработать. И то хрен его знает, то ли заработает, то ли нет. Ну, теоретически это могут люди брать. Вот практически хрен узнает знает, они вообще перезимуют у меня или нет. Это первое. Второе, будет ли брать или нет. Потому что, ну, не я же один такой умный. Тут много умных, и все хотят продать. Особенно на рынке, я вот смотрю на рынок, как, как призму, ну, ну все вот так. И под каждой картинка. Я же не могу картинку поставить, потому что до да хрена узнает. Я даже <с> точно не помню, откуда это взял. Надо же записывать все это дело. А я так, От фонаря как-то еще несерьезно все это подход. Хотелось бы, да, лучше работать, но не получается. Но я надеюсь, когда-нибудь все устаканится. Понимаете, когда... Денежка пойдет, допустим, ты не будешь не тысячу в месяц зарабатывать, а скажем 100 тысяч. Вот тогда у тебя будет стимул, и ты будешь серьезно относиться, и каждый свой шаг записывать. Что полил, когда полил, и сколько полил, чего, что это, откуда взял. Все документально, когда 100 тысяч. Вот тогда будет да материальная заинтересованность, большой при большой стимул. А лучше 200 тысяч на вот этих зарабатывать вот я знаю одного на Ютубе э, коммерса цвиноч, цветочника но ну, он говорит у меня вот теплица вот, э, от 500 вы, тысяч и выше я сделал да у него профессионально все сезоны теплица так вот и не одна там штук пять и э, вот заработал я посчитал так сколько он заработает заработал где-то 4 миллиона он заработал на тюльпанах от продажи только на 8 марта почему а он занимается оптом у него там магазинов больше 20 магазинов цветочных он ну правда сам развозит ну и что за 4 миллиона можно и поразвозить недельку неделю поразвозил до 8 марта 4 миллиона заработал Нормальный ход чистыми а так он больше заработал, это, ну я посчитал грязными-то 8 тысяч, ну 8, 8 миллионов, думаю, 4 миллиона это чистыми он заработал. Он описано напрямую из Голландии, прямо, я не знаю, там фурами такими, фурища, охрененная фура, и приходит ему из Голландии, в Москве, он получает в Москве, там в какой-то городе живет, фурами отвозят к себе и толкает по всей России. Я у него пробовал взять, а уже, говорит, кончили все. Ну, правильно. что я там возьму? Пару ящиков. И то последние копейки будешь согребать. Там люди камазами вывозят от него. Ему просто со мной работать-то неинтересно. Даже. Так я к нему больше не лезу. Один насунулся. Ну, узнал, что да. Зачем он с мелочевкой заморачиваться, когда можно мне тоже неинтересно. Я вот вырастил хоризонтканку, да? Я хочу ее сохранить, чтобы она была такой на следующий год. Вот на следующий год. И у меня был была рассада. Вот я почеренкую. Пусть она цветет, я ее почеренкую, буду размножать зиму на электроплене своем на проращивателе. Вот. Ну и ладно, посмотрю. Будет что с нее? Ну сколько с нее вырастет, не знаю. 10-20. Сколько будет. Хотя просто не погибло. И то хорошо. Просто пусть ничего не получится, но хотя бы не погибло. И уже весной буду размножать. И уже хорошо. Уже хорошо, уже спасибо. Богу или кому там спасибо. чуть Богу молиться. Тут с утра до вечера работающий. Богу спасибо говорить. <сёк> да ну нафиг. Самому себе спасибо. <сёк> спасибо, скажи, что, что это. Ну, шевелиться надо. Че на диване-то лежать? На диване лежат, ничего не вылежешь. Только пролежим.